Жесткий ментал у нашего человека, у человека, живущего в сегодняшней цивилизации, сформирован достаточно жесткий ментал. Настолько жесткий, что мы к нему при, привыкли. А, это знаете, как спазмированная мышца. Если с ней живи, жить 20 лет, она становится естественной. Ощущение а, спазма становится естественным для вас. И вообще для человека, который привыкли к этим ощущениям. А, мы все очень хотим благополучия, мы все хотим богатства и здоровья. все все. Нет человека, который не хочет богатства и здоровья. Одни просто не хотят для этого работать, другие хотят получить это богатство каким-то приемлемым для себя способом, не образовывая большое количество долгов. Все это условия получения богатства, условия диктуемые менталом, которые в свою очередь порождены убеждениями. Таким образом, выпуская себя канал Фрейра, говорим, Фрейр, ты такой молодец, ты проявись, пожалуйста, ну вот так, вот так чтоб, как нам надо было. Вот на наших условиях проявись, пожалуйста, чтобы наши моральные и этические нормы не сильно корежить, чтобы наш ментал остался желательно вот, нетронутым, вот такой, мы его так долго полировали, что вот больше не надо. Да? Вот войди в нас, дай нам то, что нам хочешь, но не меняй нас. Фрейер, как бог, олицетворяющий абсолютную силу прироста, он говорит, а как это? Как я получу плод вот с этого ростка, если этот росток не вырастет и не, не войдет в стадию плодоношения? Как, как это сделать? Ну как это сделать? Как мне получить плоды с дерева, если я их даже еще, это, это дерево даже еще не посадил? Ну как это сделать? А человек, выставляя перед ним такие свои требования, по сути именно об этом и говорит, дай мне плод, только не сажай ничего. Дай мне плод, только пусть здесь вот, вот, все так вот и останется, вот в виде кустиков, не плодоносящих, но плоды уже хочу. Так мы рассуждаем, боясь побеспокоить свою собственную структуру сознания. Канал Фрейра на таких условиях не войдет, потому что он говорит либо все, либо ничего, а условия мне ставить не надо. Это неразумно, это нелогично, это неправильно для моей природной силы, неправильно для меня ограничивать себя как-то, неправильно. И поэтому, если есть хоть малейшее условие да, согласен, но, после этого но можете ставить многоточие и больше никогда не упоминать, чего вы хотите от богов природы, потому что они вот эти вот запятые не понимают. И условия они тоже не понимают. Есть природные условия, они естественные, это константы. Он скажут: это камень. Этот человек, это камень, это жесткая структура. Зачем камню деньги? А зачем ему здоровье? Нет, не надо. То есть не живое. Живое всегда хочет. А ограничивать свои желания морально-этическими нормами, значит это не живое. Нью-Йорд, как всеобъемлющая структура, обладающая всеми ресурсами этого мира, в большей степени понятен, чем частное правило использования этого ресурса. Фрейер это частное правило Нью-Йорда. Использование ресурса можно только в том случае, если ты это можешь приумножить. Какая разница как, халявы тебя не это а почему? А потому что у тебя морально-этическая норма есть. Куда же ты ее денешь, -то, если она есть? Она в системе, в пятерке, она уже вписана, что ж тут сделаешь. -то. Она есть, а это значит, что такая сила не войдет. И ванны не войдут в вашу систему, и в вашу жизнь они не войдут, и не прикоснуться к вам, не увидев вас живых. Живое это тот, кто хочет с точки зрения ваннов, и чьи желания никогда не регулируются законами, как у Фрейера как вот он рассказал, вот у него было желание, то он за свое желание все отдал в том числе даже и будущую свою жизнь, жизнь своих соплеменников, членов одной своей команды. Он дал свое оружие, потому что ему так захотелось. Ну вот ему так захотелось и все. С точки зрения системы, это корни неверно. Системы. А с точки зрения природы, с точки зрения мира живых, это самое верное решение. Самое верное решение. Опять же, мы не занимаемся здесь не осуждением, не с восхвалением, мы просто разбираем себя сами, насколько вы готовы взять ту или иную силу и на этой силе творить здесь какой-то самый результат. Понять, что такое сила природы человеческим умом невозможно. Мы при прикладываем ее к своему собственному менталу, мы прикладываем это понимание к своему собственному представлению о том, что это такое. А если открыть свое сознание для Ньорда, для Фрейера, и вот сейчас для Фрея, они тебе покажут, что это такое на самом деле. Чтобы впечатление было более полным, они могут это показать, что такое вся сила природы и насколько она не зависит от человеческого отношения к ней. Совсем не зависит. Вы зависите от ее отношения, а она от вашего. Играм. Если у тебя есть импульс, который будет двигать тебя дальше вперед, ты имеешь право на этот импульс, а если тебе этот импульс нужен для того, чтобы а, полежать на диване и поорать этого дивана чего-нибудь, тебе не нужен этот импульс. Если это, этот импульс будет дальше изменять физическую реальность, если ты пойдешь, например, строить скворечник, тебе этот импульс нужен, а если ты сядешь играть в Warcraft, тебе этот импульс не нужен, потому что это ничего в этом мире не меняет. С позиции Фрейра только так. И мы с позиции человека сейчас можем привести огромнейшее количество аргументов против. Как это Варкрафт ничего не меняет? Меняет, он нарабатывает у меня алгоритмы, стратегии. Как это с дивана поорать? Не надо, надо, я разрабатываю себе командные, методы командного управления своими домочадцами или там еще кем-нибудь. То есть мы как человеки сейчас себе в раз все объясним. А с, а с позиции Фрейера все это химера. Если твой импульс не заставляет тебя нести за своей мечтой, Никакого импульса тебе не будет. Вот и вся позиция. То есть по сути дела к каналу Фрейра мы обращаемся за а, некой импульсной а, помощью, да? а, допустим, импульсное взаимодействие. Да. Но это, наверное, данный канал является не является ни для кого постоянным. Никогда. Только те, кто на этом канале рожден и является ваном по своей природе. У тех, у кого никогда в жизни точку сборки не поднимется на уровень ментала и не будет управлять всеми нижними стихиями. Ванны, они как дети, они живут сегодняшним днем, они не задумываются о последствиях, они развивают ситуацию сейчас. Только сейчас. Поэтому материальные. Формулы, которые мы можем поменять на этом канале, здесь еще раз, канал первичен, формулы вторичны. Они сработают в большей степени, потому что имеют понятную и видимую материальную результативность. Могут иметь, если ты понимаешь, что тебе нужны финансы, тебе нужен доход, тебе нужны какие-нибудь подарки для того, чтобы, ну, чтобы было. Потому что тебе они нужны. Это понятно с точки зрения Фрейра. Это понятно, без ресурса никто жить не может, если дерево не поливать, оно загнется, если животное не кормить, оно умрет, значит, соответственно, ты, как тоже дерево, то животное, нуждаешься в пище и воде. И вот это для него понятно, тебе нужен ресурс, и он тебе этот ресурс дает, ресурс дает тот, который тебе нужен сейчас на выжить, но не накопить. Он тебе даст сейчас ресурс для того, чтобы ты пошел вперед, для того, чтобы ты не свернулся со своего пути, для того, чтобы ты не нарушил свою природу, не начал, например, бы убивать себе подобных ради того же самого пропитания. Вот в этом Фрейер, конечно же тебя поддержит. Если ты точно понимаешь, что тебе нужно в виде материального результата, потому что если тебе нужен нематериальный результат, это для него очень странно для него очень странно. Это ванская позиция, это позиция богов природы, еще раз повторяю. Есть люди, которые абсолютно вписываются своим мировоззрением, готовы жить на этом канале. Есть люди, которые категорически это не приветствуют, у которых космические вибрации проявлены гораздо большей степени, чем вибрации земные. И они будут строить здесь цивилизацию с целью направить потоки ванов в том русле, в котором им нужно направить потоки ванов в том росле, в котором им нужно. Ваны, убив Мимира, закрыли себе доступ к ментальному пространству. Они оставили себе себе такой быстродействия. Они умеют быстро принимать решения на основании сиюминутной желания, на основании ощущения сиюминутной выгоды. Но доступа к ментальному пространству голове Мимира у них уже нет. Они не могут сопоставить одно с другим. Но сила там могучая, невероятно бешеная сила, если это прочувствовать, это природа такая, природа всех духов природы, извиняюсь за, за эту автологию. природа. Если вы сумеете это понять, для вас понятие инаковости, что есть кто-то инакий, чем вы, перестанет вызывать ужас и, для то, и то, что все и не, не одинаковые или все наоборот одинаковые или инакие или не инакие, не будет вызывать когнитивного диссонанса с окружающим миром и с самим собой. этому мы пытаемся научиться, научиться проводя через себя каналы, а не просто изучая формулы. Формулы это приятный побочный эффект удержания своего сознания на этом канале и видеть его. А мы сейчас изучаем каналы, да? источники возникновения рунической магической традиции. Они все связаны с переплетением этих каналов. Не было бы этих каналов, не было бы рум. Главное не спешить ничего отрицать. Вот это вот очень важно. Не спешите отрицать, если не понимаете до конца. Потому что тот, кто понимает до конца, ничего не отрицает. Он всему находит место в этом мире и в своем мире, естественно, тоже. Как только мы начинаем говорить, нет, это не для меня, это говорит о том, что мы либо не понимаем, либо не умеем, либо очень боимся найти этому место.